А как быть, допустим, с конусом или каким-то совсем замысловатым телом? Что здесь длина и ширина, а что толщина? В общем случае, утверждение о наличии у тела трех измерений означает лишь, что внутри него можно поместить параллелепипед, пусть очень небольшой, у которого, однако, все три измерения отличны от нуля.